Всем привет! Как меня слышно? Прием. Мне тут в личке задали интересный вопрос по поводу сглаза. Когда я проводила упражнение, учное упражнение в Москве по расширению финансового сознания. Я сначала в предыстории рассказывала о коллективном бессознательном, о том, что люди общаются между собой не только словами через рот, но и существует так называемая коллективная бессознательная, которая была открыта довольно давно. И это имеет место быть, это все работает. И вот в связи с этим мне задали такой вопрос раз существует коллективное бессознательное значит что-то есть в том что э, такие действительно можно человека сглазить можно ли человека сглазить что я думаю по этому поводу там был еще один вопрос чуть позже я вам скажу так вот мое личное мнение и собственно и опыт это показывает 20-летний больше чем 20-летний опыт работы психологом можно человека сглазить, но только в том случае, если он принимает состояние жертвы. Те, кто были на моем марафоне автор жизни, даже те, кто были на первых трех бесплатных занятиях, те знают, что существует три типа поведения: Это поведение жертвы, это поведение хозяина жизни и поведение автора жизни. Так вот, к сожалению, жертв большинство людей, которым проще принять поведение жертвы и к таким прилипает глаз, прилипают неудачи и всякие катаклизмы случаются и происходят. Я об этом завяжу, наверное, прямо целую серию прямых эфиров и буду немножко приоткрывать, что происходит с людьми, вот когда они становятся жертвами. И еще один вопрос. Да, здравствуйте, тормозить, ну, пардон. И еще один вопрос, который мне задали, это можно ли научиться, раз такое дело, коллективно бессознательно, можно ли научиться делать предсказания, видеть будущее и так далее. Вот этому научиться проще простого. И кто хочет этому научиться, я вообще даже подумал, а может быть вам сделать упражнение по этому поводу, занятия по этому поводу. Оно, это, этому научиться легко, и это действительно круто и классно работает. Можно делать предсказания своим близким, в себе, формировать свое будущее. Все это сбывается, самосбывающиеся предсказания. Вот и... С удовольствием поделюсь. Кстати, упражнение, которое я обещала провести для тех, кто страдает от неприятных высказываний в свой адрес, я проведу, выбрала уже дату, я проведу 31 декабря в своем канале Telegram. Поэтому, если вам интересно, пишите комментарии, пишите личку. Я это занятие проведу совершенно бесплатно для тех, кто, действительно, хочет научиться извлекать выгоду из тех ситуаций, которые вас могут расстроить. Извлекать не просто выгоду, извлекать ресурс и начать этим пользоваться, использовать в своих корыстных целях. Это очень круто! Прямо высший пилотаж! Так что вот такое у меня сегодня я надеюсь, что полезный прямой эфир. До скорых встреч!